Итак, добрый день еще раз с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы будем делать роспись букета Анютины глазки. киваем кисть в масле. Ее нужно хорошенечко выровнять. Вот таким, такими вот движениями мы это делаем. Лучше всего это делать пальцем, хотя многие делают тряпочкой. Почему пальцем? Потому что удобнее контролировать а, тактильными ощущениями. Сколько масла на вашем подносике, чтобы это не было. Все, когда у вас уже не осталось каких-то разводов, то есть все втерлось, все, когда кисточка у вас готова к работе, она вот такая тоненькая, вот, в плашмя, тогда можем начинать тенить. Тени и задней части, и внутренние цветов посмотрите два цветка один ближе другого то есть этот ближе этот дальше подтеняю слегка подтеняю здесь здесь в любом Начинаем мы со светлой части. Не забываем крутить подносик на вас, чтобы всегда он смотрел на вас мазочек. ничего страшного, если на желтый будете немножечко заходить. Именно поэтому мы и начали с дальнего лепестка, чтобы иметь возможность потом перекрыть. Если у вас собралось много краски и влаги на кисти, убираем лишнюю влагу с помощью салфетки. Каждый художник в жестово работает по-своему, своя рука. Но, как правило, какие-то основные навыки, вот именно основная рука, Передается из поколения в поколение. То есть от учителя к ученику. Бутоны разных цветов должны отличаться друг от друга. Так же как и листья. Бликовочку сделали тем. Теперь переходим к другим. Берем желтый цвет, добавляем туда белого побольше. Можно в принципе бликовать чистым белым. На этих цветах мы с бликовочкой разобрались. Хотя можно отсюда еще один мазочек поставить, такой кругленький. И хочется еще посветлеть чуть-чуть оттеночек, чисто для блика. Для самого светлого на этом цветке. Теперь, когда мы видим всю композицию, очень хочется дать такой светлый блячок на синий лепесток. Практически белый. Так, ну осталось надо работать с тонкой кистью. Вот такие у нас получаются цветочки. Итак, дорогие друзья, мы закончили нашу работу. Вот так рисовать я вам предлагаю анютины глазки. Цветы достаточно приятные, красивые. И роскошные. Они могут служить как основными цветами в букете, так и дополнением, как петелесники и колокольчики. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. До новых встреч!